Прямо сейчас, когда вы включили эту тренировку, сработал спусковой механизм Внутри вас начала расти способность к мощной концентрации А значит, совсем скоро вы почувствуете результат В этой тренировке ваша задача научиться замечать и преодолевать минутные слабости Желание на что-то переключиться, отвлечься поможет оставаться в состоянии фокуса, когда дела как будто делаются сами собой, легче и быстрее обычного. Закройте глаза. Сейчас, если сосредоточиться на дыхании, можно заметить, как лишние мысли постепенно уходят из головы. Вспархивают, как бабочки, и улетают куда-то далеко-далеко. Какие ваши бабочки сегодня? Большие или маленькие? Каких цветов? Тона яркие или спокойные? Взлетают одна за другой. Вжух! Смотрите, как красиво летят. Когда голова очищается, появляется возможность двигаться вперед. И чем она чище, тем легче сфокусироваться. А значит, проще бежать без устали. И сейчас самое время ускориться. Вы бежите по дороге. Что видите вокруг? Горы, лес, степь. Какое время года? Весна или лето? Обратите внимание, вы бежите марафон, а не спринт. Впереди еще десятки километров. Чуть пережмешь, потратишь силы и выдохнешься. Расслабишься чуть больше. Тебя обгонит. В конце марафона ваша личная цель она важна. Вы знаете, что есть причины, почему ее нужно достичь, а значит, останавливаться нельзя. Ноги и руки ритмично двигаются, непрерывное движение помогает сфокусироваться. Вы можете бежать неправильно с ошибками, но главное что вы бежите Вы двигаетесь вперед Дышите Вдох Выдох Вдох Выдох Приятное чувство концентрации Как будто все идет по плану Все идет как надо Сверху упало несколько капель Начался дождь Капли попадают на кожу Волосы намокают, вода затекает в глаза, одежда мокрая. Смотрите сбоку от дороги. Кажется, это тент или какой-то навес. Может остановиться и переждать? Когда задача вызывает небольшие трудности, хочется отвлечься. Но это ловушка. Вернуться в состояние фокуса намного сложнее, чем выпустить из него. Просто продолжайте делать то, что делаете. Игнорируйте желание остановиться. Следите за дыханием. Мышцы напрягаются и расслабляются. Напрягаются и расслабляются. Все тело работает. Как будто в одном ритме, когда кажется, что можешь двигаться бесконечно, без устали, с удовольствием. Прекрасное чувство. Тент уже позади, и желание отвлечься испаряется. Двигаться легче. Но впереди уже ничего не видно. Сплошная стена воды. Глаза ничего не различают на расстоянии вытянутой руки. Невозможно разглядеть острые камни, которые как будто выпрыгивают под ногами в самых неожиданных местах. Одежда тяжелеет, она намокла. Тянет к земле, бежать тяжело, ноги подкашиваются. Иногда просто непонятно, как решить задачу. Непонятно, что делать. И тогда желание остановиться растет. Сбросьте куртку. Расстегните и отшвырните в сторону. Вот так. Сразу легче дышать. Как будто с плечи сбросили что-то тяжелое. Приятные ощущения. Свободные. Дождь никуда не делся, как и острые камни, но теперь перепрыгивать их легко. Ноги как будто пружинят и подбрасывают вверх. В такие моменты чувствуешь, что можешь все что угодно. Любую неясность можно преодолеть, отбрасывая лишние мысли, заботы, дела. Если вам не помогают ваши чувства и эмоции, они начинают истощать вас. Отбросьте все, что мешает, и продолжайте двигаться. Теперь холодные струи хлещут вас по спине, по рукам, ногам. Тело коченеет, а с ног мурашки по коже. Может, даже изо рта идет пар? Иногда внешние обстоятельства становятся совершенно невыносимыми. Отвлекает все. Желание остановиться достигает критической точки. Но не позволяйте негативным мыслям и эмоциям повлиять на ваше состояние. Двигайтесь быстрее. Чем активнее вы двигаетесь, тем легче согреться. Давайте, не останавливайтесь В игру вступает чувство преодоления Игры, азарта А что если я смогу? Как я буду собой гордиться? А, вот оно Теплое ощущение идет от груди, от живота Согревает руки и ноги Как будто внутри поднимается маленькое горячее солнце Сразу становится веселее, приятнее бежать. Дышите. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Состояние фокуса восстанавливается, становится сильнее. Как будто преодолеваешь какой-то порог сопротивления. И выходишь на сверхсветовую скорость. И вот, вот... Легкий ветерок обдувает лицо, грудь, руки, ноги, бодрит. Концентрация поддерживает себя самостоятельно, вас как будто несет вперед. Это тот самый момент, то самое состояние, когда все начинает получаться само собой. Зафиксируйте его. Запомните. Солнце выглядывает из-за облаков. Дождь остался позади. Красота. Дыхание ритмичное. Спина прямая. Ноги и руки работают синхронно. Чувство легкости, свободы. Отлично. В этом состоянии чувствуешь, что жизнь уже начала меняться. И это правда так. А значит, это мощный заряд энергии, эмоций нужно использовать сразу же, тогда результат закрепится. И если в ближайший час попробовать следить за возникновением минутных слабостей и преодолевать их, можно заметить, как появляется это потрясающее состояние концентрации, когда все получается словно само собой. При следующей тренировке ощущения обрастут деталями и будут держаться дольше. Поэтому возвращайтесь, как только почувствуете, что готовы.